Приветствую всех любителей видеоигр Пенсит, Так, сначала по старой схеме Как я уже в прошлый раз сделал Но оно естественно не сохранилось Потому что игра сохраняется с какого момента Правильно, блядь, с момента сна Так, кормим всех Сначала животных Короче, я что решил Мы сначала пройдем пролог Так, кошку я покормил, теперь свинка Стоять, эти. тебе говорю. Куда ты на нее залез, да подожди Слез с ней, ты же ее не покормил на самом деле это очень очень удобная фишка. Позвать, потом покормить, а потом гулять смело. Все. Единственное, видите, кошки что-то мало. Где кошка? Может, ей еще что дать? Давайте попробуем грушу дать Ага. В зависимости от фрукта восполняется энергия и так далее и тому подобное. Судя по всему, яблок лучше всего кормить яблоками. Ой, свиней лучше всего кормить яблоками. Хотел сказать яблоко и, блядь, свиньями. Хорошо спали? Мне снилось, что я корова. Кстати говоря, не мог бы ты сегодня развести для меня молоко? Я добавлю их в твой список заданий. Говорят, что коровы проклятые люди. Обреченные вечные из траву и получать молоко. Жутковато, если подумать. В любом случае, лучше продолжить. Вообще, красота. У нас на ферме было несколько неудачных лет. Не буду врать. Тот раз, когда у нас была засуха. Был не пикник, а лето, когда на весь вейл напала саранча. Было еще хуже, но если мы сделаем летний праздник успешным, я уверен, что в этом году будет все хорошо. Пока. Как мы знаем... Так, сначала надо собрать молоко. Так, молоко. Так, молоко я собрал. Что надо сделать еще не в курсе? А, здесь уже что-то растет, я в курсе, надо полить. Так, последний день, отлично. Вот этот вот мне не нравится, полить растущую культуру выполнено. Но мне поливать много. Почему, когда у меня задание выкидывается только тогда, когда я покормил всех животных, но не всю культуру? А вдруг у меня было бы семян миллион, блядь? Так, свинка, иди ко мне. Не знаю, что-то кошке не нравится. А, поездка. Так, давайте по заданиям. Задание. Отнести молоко Пеппи. Ага. Отнести молоко Хезлнат. Отнести молоко. Ах, ты ж нифига себе. Вот так вот три задания будет. Значит, мне надо будет кататься три раза и туда... И обратно. Не зря я на свинье. Ну, так как это пролог, и нас учит основным действием этой игры. Поэтому она будет под запись. Все остальное не знаю. То есть как бы, все зависит от того, как вы будете смотреть, как вы будете ставить пальцы вверх, комментарий и все остальное тому подобное. Кому-то просто нравится смотреть, как я так бегаю здесь. А кому-то просто не хочется ничего смотреть, и все. И прям я на них прям, прям обидка. Так, ну нам, естественно, вниз через этот срез, который у меня никогда не получается по-человечески заехать. А интересно, кто-нибудь, что-нибудь еще, кроме этого, будет у нас сегодня? Так, ну у нас есть ведро молока. Так, урочка, Опа, яйца. Почему яйца я краду? Ну, потому что я могу. Для некоторых, может быть, этот вопрос будет интересен, но раз уж есть возможность, то почему бы его не это самое? Не взять. Учитывая то, что мне так нравится, когда персонажи могут что-то собирать, а ты прям у них из-под носа вырывать, но им так пофигу. Это да прям вообще красота, если честно Так, наверх, окей Так, вот туда Блин, какую-то петлю сделали Мы же, по-моему, могли просто налево дернуть, нет? Опа, мы прям куда-то далеко на этот раз Мы, мы по-моему, там еще не были Куда нас сейчас ведет Наш, опа, камешек Опа, еще А мы здесь еще, если и были Так, то карту не факт, что знаем это ведь, понимаете, мне еще домой возвращаться. Блин, а я вообще успею все это за один день сделать? Такая поездка длинная. Да ну! Куда ты меня несешь? Фигась, где я? Так, не понял. Ага, мне почтовый ящик нужен. Не, подожди, вот молоко. Отнести молоко. Молоко. Так. Отлично, одно молоко есть Мне надо еще молоко, могу собрать? Не могу Ага, эта карта у меня изучена, хорошо Если эта часть карты у меня изучена Но верхняя часть карты не изучена то Значит я возвращался Какими-то окольными путями Так, ну здесь у меня А, все, я понял, почему здесь все изучено А там ничего не изучено Плюс, единственный Опа-опа-опа, стоп-стоп-стоп-стоп, тимьянчик Опа-опа, базиличок, базиличок Это все мое, это все мое так, как-то на самом деле меня странно сюда вело Если можно было вниз, вправо, вправо, вправо В данный, по крайней мере Блин, а я что, могу только одно молоко собрать? А перелить его как-нибудь? Просто теперь меня это смущает По газовое яблочко давай тебе дадим Но, судя по всему, квест с газовым яблоком, да? Ой, сначала познакомиться у, -у, -у разве я не видел еще одну такую же, как ты? Только немного другую, далеко-далеко ты, наверное, живешь на ферме далеко за городом. Ну, тебе всегда радовно в доме браунов. О, знаешь, что мне сейчас нравится, друг? Прекрасная сочная груша или хорошее яблоко. Люблю фрукты. Щедрость природы, понимаешь? Мы, брауны, просто обожаем быть частью целой системы. Это как вау. Подумай об этом, чувак. Яблоко растет, мы едим его. Наше тело принимает все хорошее и выплевывают плохое. А потом это плохое помогает вырасти еще больше яблок, блять. Братан, извини, но вот это плохое, о чем ты говоришь, это обычно с коров, там и все такое, с животных. На самом деле, когда я это говорю, яблоки кажутся мне менее привлекательными. До встречи. Так, подожди. Подарок. Давай ему этим газовое яблоко. Допустим. Полагаю, это пойдет. Неуклюжие люди привлекают лучший тип гамми Согласно сказке на ночь, которую я однажды придумал а, Клейкий гриб, рейтинговая подсказка Подожди, а может еще одно газовое яблоко дать? Допустим Еще? Ура! Полагаю, это пойдет Не знаю, ну ладно Не знаю, что у него за знак тогда этот висит Ну я ему просто, ну Вообще не сильно в курсе, как это работает Ну типа газовое яблоко вообще можно ли есть самому Или давать его кому-то съесть Хочу попробовать какой-нибудь потом свинки дать Если она пойдет на убой да, да, да, свинки для этого, и как бы это самое. И были куплены. Заработать больше денег. Я, конечно, скряга еще тот, ну что поделаешь. Надеюсь, что сейчас, отно... когда я относил молоко туда, это было самое далекое, куда я его относил, если честно. Так, сейчас мне наверх. Я уже эту карту, по-моему, запомнил наизусть. Ну, то, то, где я уже обычно был. На самом деле, это прекрасно. Так, коровенька, коровенька. Коровенька. Опа, клубничка. Мое. Мое. А то потом животных кормить будет нечем. Мое. Блин, что-то давно не было двойных этих. Как оно? Двойных выпадений. Так, коровенька. Да какая лейка? Молоко. А еще можно? А, у меня только одно ведро. Все, я понял. Так, теперь следующее задание. Не туда нажал. Поехали. Так, ну нам сюда. Это уже понятно, что нам именно вот сюда влево. Да. Хорошо. Показывай путь дальше. Вниз. Ага, сейчас, сейчас на срез пойдет, отвечаю. Мы не пойдем, потому что я всегда там в бока вбиваюсь. Ну и явно вниз. Так реально быстрее. Просто я сейчас бы там обо все деревья бы еще бы миллион раз бы ударился. Знаете, как мы сейчас... Подрассудимся. Если сейчас будет слишком близко. Так, яблоко не могу изять Так, вот ты мне несешь влево. Ага, хорошо. Бля, а что так далеко все находится? Смотрите, я прям как прям доставщик какой-то, курьеровский. Блин, куда мы бежим? Бабуля? Оп, а, нет, не, не приехали. Наверх, наверное, да, по максималочке наверное, наверх Нет, на... нет, наверх Блин, ты что меня с пантологией сбиваешь? А, мы, кажется, приехали А если мы... Ну ладно, давайте отдадим уже сразу угу. Так, на над нравится молоко все теперь домой Так, подождите, а вот эту часть карты я не изучил Не все камни нашел ну, что поделаешь. Так, не направо. Нет, стоп, мне сначала вниз, еще долго-долго вниз. Так, теперь направо уже отсюда. Вниз, направо. Блин, ну прям реально курьер какой-то. Я сейчас еще ничего кроме этим буду заниматься. Вообще, на самом деле, можно скипать дни, в принципе. Ну, то есть, занялся одним делом. Опа. Град плодов на врагов твоих. Чучело-друиды. Ух ты. Давай купим <связывая> Лютня <связывая> Использование хвоста Блять, сколько все интересно Мука Семена пшеницы, семена морковь, семена капуста Блять, а что так дешево? По 4 монет по-моему, дешевле, чем я был Имбирный краситель, приятный цвет Так, ладно, давайте купим Град плодов на врагов твоих. Почему нет? Чуть друге да фиг с ним Яблочко за единичку? А где что? Блин, у него реально все дешево Давайте купим А, всего по одному? Маловато Это тоже купим Повышает умение обаяния и торговлю. Но по причине Коин убивает. Ладно, пофиг. Барбель, морковь, редис. Суп Пегги. Тоже пью. покупаем. Нам еще готовить потом. Иная отбивная. Эта свинюшка попала на рынок по маленьким и вкусным кусочкам. Съедобный вариант. Не, все, больше ничего пока покупать не будем. Да ладно. Эти растраты на благо. На благо моей жизни. В будущем. А там посмотрим Такой просто растратительный Так, где там моя деревня? Наверх? А, все, мы пришли Практически Я прям реально-реально Самый, по-моему, удобный путь для себя выбрал Но вот эта вот курьерская доставка чисто на расслабо. На расслабоне едешься, молоко собираешь Берешь ведерку в руку и поехал Не, мне кажется, что Можно было как-то больше молока Собрать, просто я не в курсе как и такой просто гоняю, как курьер, блядь. Ну извините. Что есть, то есть. Опа, вниз куда-то понесло. Нифига себе. Стоп. Давай поговорим с тобой. Как ты думаешь, почему дядя Билли выбрал нас для поиски сюда? Это просто удача? Потому что мы близнецы? Или есть что-то еще? О чем никто не знает, кроме дяди Билла. Может быть, она не об этом немножечко, Но я именно подумал именно так, поэтому это было именно так прочитал по-другому, ну, значит вы не про не читали так ведь просто получается после этой поездки у меня свободное время, что делать в свободное время? знаете что хотел проверить, можно ли продавать вне ярмарка, вот это мне реально интересно стоп, а мы прям вообще куда прям заехали ничего так себе по-моему это самое близкое кстати, если прям здесь, то это самое близкое куда можно было приехать реально, вообще красота конечно, держи Так, задание выполнено, ничего собрать нельзя, так, он познакомиться, раз уж я молоко таскаю, так, мы их знакомы, досвидули, мы их познакомимся. Привет, утка-яйцо на твоем месте, я бы не болтался по нашей ферме, мой ворзель не любит нарушителей, он также не любит прохожих, бродяг и пеших туристов, посетителей и доброжелателей. В основном он прекрасный парень, честное слово, прощается, я полагаю, то есть ты про него, да? <смех> о, да-да, мы не очень любим чужаков в полях испытаний, так что держись подальше. Только скрампи приветствуются, и даже тогда у меня на них половина вонючих глаз. Спасибо, я в полном порядке. Пока. Блять, я им молоко принес, а им не нравится, что я здесь тусуюсь. Я в шоке. Так, а всё, о чём я там по заданиям? У меня же там по было, целое тьма. А, странствующий торговец. А, это тут задание заданий добавлял. Гонки свинок, я на своей свине поеду. Какой сегодня день? Девятый? Если сегодня девятый день, то мы сегодня поедем обязательно. Убля. Так, что это такое? А, это все зависит от праздника еще. А что, я наверх не могу? А, надо влево. Все понял. ну что? День рождения, странствующий торговец. Так, сегодня девятый день лета. Куда я нажал? Встречные персонаж найдено предметов, птенец, что-то тут, блядь, ебать, сколько всего. Ой, блядь, зачем ее позвал? Я в шоке. Не, мы на этой свинке можем попробовать покататься, кстати. Я прям всех... Такая черт, еще свинья бы ее не зарубила, если честно, никогда. Че, попробуем скипануть день? А, я же еще хотел проверить магазин. Так, это если мы сейчас побежим туда, то мы вернемся. Что не очень интересно вжим налево попробовать продать э, что-нибудь вне ярмарки Это тут мне интересно так это мы там где на нет это мы не там где надо так нам еще раз на А нам вниз нам вниз Задания какие-то братья не хочу я еще слишком молод надо еще пока там детство все такое я такой слишком молод и иду блять продавать так пробуем можно, походу, реально можно. А будет ли окупаться? Ну-ка, ну-ка, ну-ка, по максималочке, естественно. Такой на свинье стою, свинка, держи меня. Но это свой, ну, как бы своего рода стульчик. Идут, идут, бля, красота, вообще пушка. Красавцы, красавцы, покупайте, покупайте. Я тут недавно растратился, мне надо окупиться. Так, одна покупка, сейчас вторая покупка. Если до 20, получается... Должна быть третья, скорее всего. Может быть, в ней ярмарки мало продаж. Тем самым мал маленький окуп. Или придет кто-то третий. Но обычно после 10 уже никто не идет. После того, как у тебя остается 10 минут. Ну, заскриптованная штука. Это я уже давно понял. Покупать больше, чем на 1 час, ну, как бы из-за этого я не вижу смысла. То есть, смотрите, вот я, допустим, выставляю, и... Чаще всего все трое или двое приходят к, до 20 минут. Как я понимаю, вообще может никто не прийти, да? Я сейчас смотрю, пусть... а нет, идут, идут. Получается, если до 20 уже никто не приходит, сразу сбрасываешь и сразу заново делаешь. То есть все, как я понимаю, вне ярмарки приходит меньше человек. И вправду. Да, просто сбрасываешь вот так вот и снова выставляешь ларек. Но это не так выгодно. Это не выгодно. Пойдемте в шахту, хотя в шахте я был день назад. Я что вспомнил? Вернись. В шахте я был день назад. Вчера, получается, игрового дня. Значит, там ничего не появилось. Раз в два дня все обновляется. Опять что-то есть. Как это? это я, может быть, просто забыл собрать? Нет, не понял. Два дня не прошло, я вчера был последний раз тут Почему я собираю? Потому что пригодится на будущее Я не знаю, будет ли у меня еще в ближайшее время где-то еще что-то И я не знаю, чем точно закончится пролог Я просто знаю, что это, ну, своего рода, это обучение Все вот эти 14 дней, это обучение Две недели Две недели жизни в этой игре Чтобы открыть эту дверь, нужно... А, я вообще не в той шахте, блять Так вот почему здесь все есть вот это отличная новость. Опа, книжка. Никакого фахина а этом. Автор Саймон... Как его, как его? Что имеет один глаз, одну ногу, одну руку и ненавидит людей? Да, это не шутка. Единственный прикол в том, что сделают эти монстры. Если увидят вас. Говорят, что когда деревня богини Ферри и мать наших нынешних богинь Эхоя впервые создала существ, которые ходили по царствам света и тени, у нее... Осталось несколько запасных частей. Вместо того, чтобы тратить такие драгоценные творения, она создала фашен. Фашен был нежным гигантом, но его дразнили и насмехались над тем, как глупо он выглядит. Это делало Фашена все злее и злее. Если хотите, безумнее. Он вырвал дерево и стал разбивать голову тем, кто смеялся. Они больше не смеялись. Охваченный чувством вины и горечи, Фашен уединился в темных местах, чтобы жить среди тех, кто примет его. Познакомьтесь с одним из них сегодня, и шутка будет за вами. Ух ты. Надо запомнить, если честно, что над фашином не смеяться. Так, на самом деле, очень хорошее место я забрел. Я собрал дополнительно руды. И знаю, что у нас есть еще одно место, чтобы копать. Но здесь нет никакой записки. Неужто я здесь уже был, но записку не взял. Кстати, пора день скипануть. День прошел очень быстро, мы мало читали. Это не останавливает время. И, кстати, кстати, надо на самом деле запомнить, где я могу красть, короче, эти. А, вот здесь могу, потому что здесь никто не живет. Я еще здесь и спать, судя по всему, могу лечь. А, нет, здесь кровати нет. Зато здесь готовить можно. Надо запомнить. Мало читали, нахожу еще одну книжку. Раскай... А, раскатайте тесто. Руководство по хорошей выпечке. Том Бейкер. В Квилле существуют различные виды приготовления пищи, и все они могут быть выполнены на вашей дружелюбной соседской плите. Печи клевийцев включают в себя превосходную варочную поверхность и нагревательную печь. О чем и пойдет речь в этой книге. Вы можете создавать скандальные сэндвичи, пухлые пироги и огромные тосты. Просто выберите рецепт, а если вы застряли, воспользуйтесь прилагаемым руководством опция «Справки в верхней части экрана». Надеюсь, что ваше... Пироги будут такими же крепкими, как дуб с прекрасной корочкой и горячей начинкой. Или они увянут. Как моя гордость после того, как Мелани Бабс отвергла мое предложение. Мы были бы вместе печь такие сладкие хлеба. Я никогда не смогу попробовать ее торты. Мне придется стать мастером выпечки, чтобы забыть ее. Ух ты, как, какая грустная мысль. Какой расклад. Какая печаль. Даже жалко. Кстати, здесь я смогу собрать еще... Блять, я сейчас вырублюсь опять на земле Кто за временем не следит? Сашка за временем не следит Зачем следить за временем? Правильно, зачем? Кто хочет спать? Не Сашка хочет спать И еще всегда кто хочет не в те повороты Вписываться? Явно не я Да, я сейчас прям... Ну, хотя бы у себя, да? Нет, не у себя, нифига, мне еще надо один этот самый Проскочить вот здесь, да? Нет, нет, нет, нет Я буду спать не дома, блять, тут еще О, петанщик. вообще Вспомнил, что я не там Сейчас бы еще в грозу спать на улице. Ладно, если бы я хотя бы до дома бы добежал. Или добегу. Бля, да шо ж ты так? Куда тебя несет-то животное? Все, не успел. Прям, прям дюм. Это если бы я, короче, не врезался бы пару раз, то я бы успел. Ну ладно, я маленький, меня дядь до несет. Опа. Опа. Что это такое? Это все, потому, что я на улице сплю, блядь. <свист> так, что это за храм? <свист> а, Не, я думал, надо двигаться. Так, что это за Храм. Вот эти вот медики, которые мне дают, это мне дает дядя Билли За то, что я выполняю задания Если бы я их не делал, я бы ни хера бы не получал, естественно Так, иди покушай, держи яблоко Блять, что ж такие яблоки хорошие, иди, иди съешь грушу А давайте, нет, газовое яблоко я ему не дам Так а... Ну так, правда, проще Давайте ему дадим газовое яблоко Вау, он взлетел А можно на нем полетать? Сейчас я его покормлю обычной едой Да что ж такое, мне тоже не нравится А клубничку тогда Все отлично Я могу на нем как-то шарики, блять Выкинули из-за несчастья Бля, прикольно Так, достой, да я хотел просто вы поговорить Ничто не может быть так вкусно, как то, что вы вырастили сами в почве, я имею в виду. Вы же не хотите есть свои собственные бородавки? Пока. Че это свободный день, типа? Блин, а чем кошку кормить? Держи помидорку. Покормить кошку. Кошка... А, кошка покормлена. Так, чем тебе... Ну, давай тоже тебе томатик дадим. А, в... А, нет. Бля... А, все, сдулось. Все. Все, все покормлено. Вообще красота. Так, а мы поехали. Да-да-да, мой маленький друг, поехали. Так, если это свободный день, чем заняться? Опа, письмо. Так, здравствуйте, я разгорел с вашим дядей. Он очень хочет, чтобы вы получили опыт работы. Завтра мне нужно ехать за продуктами. Так что не могли бы вы посмотреть за моим магазином на несколько часов. Приходи в 9 утра, я покажу тебе основы. Я дам тебе немного медиков за помощь. Спасибо. Бля, походу, я так соко пропустил. Здравствуйте, я хотел бы узнать, не могли бы вы мне помочь? Мне нужна смелая и авантюрная молодая душа И я думаю, что вы вполне подходите К тому же вы живете неподалеку Пожалуйста, встретимся сегодня в любое время после 6 вечера У Коргана в Северные Ворота Недалеко от моего дома Принесите фонарь с добрыми пожеланиями Так, помощь в магазину Ну, короче, пару квестов-то нам дали Ну, нам еще заплатят А бабки сейчас решают все Я еще слишком молодой, чтобы Это самое, Раскошеливать свою жизнь Так, давайте квесты Ааа, это после 6 его. всю, всего, всего парочку. Ну поехали. Да почему бы и нет? Он сказал в 9 утра. А сейчас, а сейчас. Сейчас сколько времени-то? У меня такое ощущение, как будто из-за того, что я сплю на улице, я сплю дольше. У меня, по-моему, часы сломались, потому что они не показывают времени. Мне нужно еще ли на попробовать взять. Да, взять. Нет не взял, ну ладно. Ну поехали, ладно, веди меня. В такой ливень бы сейчас еще куда-нибудь идти. Я бы просто день скипанул бы, если честно. Медуванчик! А, толку никакого, у меня реально часы сломались. Это все почему? Все правильно, все потому что я, блядь, на улице буду спать. Лубничку. Моя. То есть еще, в принципе, надо выбирать, чем кормить животных. Каждое живот. О, там столько книг. Там... Ой, вы видите, сколько там книг слева? Ой, моя любимая. Мы к ним никогда не придем. Так, да, блядь. А... а, ну они все полились. Полились сами автоматически. Ой, мы это все покупаем. Почему? Правильно. Потому что это все надо выращивать. А зачем выращивать правильно? Все продавать, блин. Ух ты, вот меня ведешь. Вот меня ведешь. Так, это мы куда? Я помню, реально часы сломались. У меня должны были, ну, кончатся часы, а они не кончают. Так. Мед. А, у меня есть мед. Откуда у меня мед, блядь? Ну ладно. Так. Хорошо, допустим. Тихо. А -а -а. Ну, мы это выберем. Так, что у нас тут? Опа, открыто. Так, это я сейчас куда прибегу? А, вот как раз-таки то место, где я обычно все собираю. Да, я понял. Мы сейчас как раз тогда в город. Это своего рода быстрый путь. Мне так нравятся все эти ну, укороченные пути. Ну давай! Ты что, застрял? -то? Более, не хотел походить в город. Так оу красавцы. ой ой, молодцы. ой молодцы. Так, Свинка, пока слезь с меня. Пока создаю оружие. Ну, эти, крюки, хуйки. Ну, я вам пропущу это. Так, часы, кстати, починились, представляете? Так, теперь мы можем продать... Ой, все, все четырехзвездочные. Как не пятизвездочные, конечно. Но... 6 продадим. Ух ты, вот этот наварчик. Так, минус 5, 42 навар. Отлично, часы починились, а значит уже можно куда? Правильно ехать потихонечку по заданию. После шести вечера. Это вот что, хочет, чтобы я потом опять на улице спал? <смех> вы же меня знаете, я же, блядь, не успею добежать до дома. В этом регионе находится выполнять задания. Это вы, конечно, молодцы, но... А, северные ворота наверху. Тут еще книжка видел. Хорошо, что я эту карту уже изучила? а? Какой молодец. Так. Да-да, я с тобой поговорю. Герберт Лэн. Но-но-но. No, мы no, no. не должны идти. Не-не-не. Твой дядя велел мне следить за тобой, и ты будешь следить за Гербертом. Не покидать долину, пока дядя не разрешит. До встречи. Какой ты молодец. Так, а мне вот здесь, да, надо будет с ним увидеться? Блять, мы, кстати, не можем покинуть долину. Морковь могу собрать? Ну-ка, не что у меня нет разрешения брать? Мед! Ха, да, то мед смог а, зато мед с воксапиздам. А должен быть его камень. Херберт. Люси у северных врат после шести. Блин, до 6 еще столько времени. Так, я запись поставил, поставил. 27 минут, нифига себе. Ну, давайте, ладно, по немножко. Так. Время у нас сколько? Правильно, 7 вечера. Мы у ворот. Не понял, и куда нам? Так, ну ворота здесь одни. Места, место свидания, выходы из бейзон, дома, места. Место свиданий. А пойдем... Вниз, наверное. Может быть, там внизу кто-то. Может быть, она должна еще успеть подойти. Вообще, не во все... я не во всем уверен. Ну-ка, слезь пока. Нет, мы пока читать ничего не будем. Иди сюда. Так, не понял. С кем мне надо поговорить, блядь? Сказано, после 6 вечера... Вот я у ворот. Люси. Я отсюда никуда не уйду теперь. Если это пак игры, это будет смешно. Северный ворот? Северный ворот. Вроде бы. Может быть мне надо выйти из зоны и вернуться в нее? Это, блин, так некрасиво, конечно. Но попробуем. Посмотрим, как это работает. вы в регионе выполнение задания хорошо и Хуй нам тут дверь слякать все такое так вот телепорт предложение и все остальное одуванчики ворота еще одни что-то я не понял. Так, тут у нас никого нет. Да, здесь никто не живет. Я, может быть, здесь спать даже лягу. <связываю> да, не очень красиво с моей стороны, но... Нет, что-то меня это прям... Да, блядь. Совсем не устраивает, если честно. Меня сюда вело, вело сюда Время уже девятый час Северные ворота здесь одни Уже хочет спать Ну конечно ты хочешь спать, блядь Я сейчас расшатаю эту игру, отвечаю Я даже сюда специально пришел, блядь, пораньше Чтобы не профукать Врата долины, да, вот у северных брат. Бля Так, ладно, слезь пока Пока, иди-ка домой-ка Я здесь посплю Вы не можете использовать это Не, мы это читать не будем Ранствующий народ Да не, мы, ладно, в доме в чужом поспим Проснемся все равно у себя дома, правильно? Правильно Это пока икры, Все, засыпай Я могу свечку зажать о, могу, го могу готовить. Неплохо. Ой. Ну и ладно. что -то фигня какая-то, если честно. Покормить кошку, покормить поросят. Вот, уже 31 минут прошло. <laughs> ладно, мы посмотрим. Буду, я, наверное, не буду записывать этот день. Вот этот. Посмотрим, как он получится. Да что ты пол бьешь? Не бей пол. А так посмотрим. А вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. Посмотрим, что будет дальше. Если будет что-то интересное, я запишу. Если нет, то нет. Так что подписывайтесь на канал, ставьте палец вверх. На телеграм-ссылочку в описании. Всех люблю. Всем.